Приветствую вас на канале Максима Черепанова в городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем микрорайон гидростроителей, квартиры с отделкой в микрорайоне гидростроителей. Блочный дом. Вот такой вот прихожая. Прямо у нас располагается ванная комната. Налево идет спальня. Направо идет кухня. Здесь туалет. Эту перегородку можно убрать. Здесь большая, 11,5 квадратных метров кухня. Ванная комната 4,5 квадратных метра. Сюда очень легко может поместиться унитаз, если убрать перегородку и сделать кухню больше. И еще одна комната зал здесь порядка 17 квадратных метров зал из зала выходит гардеробная гардеробная вот такая. на полу линолиум на стенах обои если у кого-то нет изначально денег на ремонт хочется заехать и негде жить, В какое то какое-то первое время можно заехать и жить. И уже вкручены лампочки, выведены, светильники, розетки, выключатели. Все есть. Вид с балкона. Соседняя улица, улица Невкипелова. Там находится ярмарка, буквально вот здесь 700 метров а находится школа, 46 я детские сады. Микрорайон гидростроители очень развитые место, давно построенный. По цене на эту квартиру обращайтесь ко мне. Есть такие же квартиры, только без гардеробной. Они немного меньше квадратных метров, там а получается, Они чуть чуть дешевле. Все. До свидания.